С рыбалкой у нас не получилось Лед растаял Сегодня плюс 4 на улице Ну, хотя бы решил снять Действительные как говорится, города Новгорода вот. Сейчас находимся в Новгороде Погодка, конечно, вообще прям Все тает, смотрите, ребят Такая елка стоит в центре у них Так, пацаны, там что-то остановились, сейчас посмотрим, что там у нас. А, вот, смотрите. Андрюх, вот твоя родина, видишь? Терский берег, откуда я, ребята, смотрите. Это все Новгород, да, захватил да. столько земли? А мы сейчас где находимся? Вот тут, получается. Нет? А где? Вот, господин Великий Новгород вот. А, вот, господин Великий Новгород. Мы сейчас тут находимся. И вот отсюда, ребята, они до Мурманской области дошли. Обалдеть. Рига даже. Наверное, по рекам шли, да? Ну, да вот модно, как... Обалдеть. Куда больше, куда что тут? Я короче, все вот княжи в Городский. Новгородский в Волху. Переплы... переплыли, да? В Волху и Варзу. А, ну что, Бежец я не... Дородск, совсем а вот это не Варзуга? Вот это река Варзуга? Нет, это Паной. <свеч> вот. Швеция, смотри. Торжок, Беженск, Горопалец, Мелчая, Шпино, Сназаволочек. Тре, это Терский берег. Пер... Печора, Югра, Волгода. Печора даже? Обалдеть. Вон все Классно, ребят, классно. А это что за памятник? Пойдем его снимем, посмотрим. Ленина. Памятник Ленина. Сейчас посмотрим обязательно. Вот такой дядюшка Ленин. Сейчас мы пойдем поближе посмотрим. Детишки катаются, все тут вот, прокат, видать, этих есть, как-то электромобили эти. Вот такой батюшка Ленин. Прикольно. Ну, это ел, елка поставили. Вот такая елочка у нас. Я не знаю, что это за сооружение, надо спросить может, у Лени. Лошадь, ребят, сейчас пойдем посмотрим, что там за лошадь интересно. Вот такие тут тележки, как, я не знаю, или автомобили, что ли, катают детей. Вот такая лошадь 200 рублей с человека большого 1000 рублей Карета такая Прикольно, достойно Сейчас подойдем к другу Лене и спросим, что это за крепость такая. Может нам расскажет. Блин, красиво, красивый город. На шарманке играют играют. А, вот и тут написано, это Кремль Детиниц, Детинец, да? Да. Сердце Великого Новгорода, ребята. Вот смотрите, читайте. Например, стоите рыды. 1721 год. Одна из важнейших крепостей на северо-западе России. В настоящее время память войны. М -м, прикольно. Вот эта штучка интересная, да, да? Естественно. Да нет мелочи Бабульки дать. Сейчас дадим бабульки за. Да, да, про. Так, ну что, пойдемте в крепость, посмотрим, что там. Да, Лень, сюда на Туре, пока это доберешься, да, если ворота были бы. Вот как раньше вот захватывали эти крепости, я даже не представляю. Туда лестницу надо какую-то. Ну, захватывали один раз, то Москва. да. Оказывается, Москва захватывала Новгород. Вообще я был я не знал. О, там вечный огонь. Пойдем доходим до огня, сниму. Покажу ребятам что... вечный огонь. Вот такой огонь, ребята, горит. Сейчас посмотрим, кто там, что там. Слушай, красиво, мне тут нравится, можно оставаться жить. За такими стенами. Пипец. Ну там, наверное, военные эти, как их бегали. Так, вечный огонь у нас, ребятушки, кому? Так, здесь лежат солдаты Великой Отечественной войны. Вот. Вы смотрите, сколько полковник, полковник, полковник, майор. Интересно. Такой огонек. Денежки кидают. Разные. Даже здесь копейки. Я уже столько таких денег не видел. Вон, пять копеек даже лежит. Одна копейка. Обалдеть. Ты видел одну копейку уже? Я уже давно железных денег таких не видел, там 5 копеек Прикольно Такая красота Сейчас пойдем еще посмотрим, что у нас тут И Какие львы, ребят, обалдеть А, это музей, кстати Интересно, чего он Сейчас пойдем посмотрим, что там за музей новгородский государственный объединенный музей-заповедник работа с 10 до 7 выходной день вторник санитарный день последний четверг месяца ну, мы сейчас может быть исходим туда посмотрим смотрите какой еще сооружение Слушай, со всех сторон, походу, там фигурки какие-то. Да, ну, Сейчас посмотрим. всех людей. А -а -а. Вот это главный, кто интересно? Александр Невский. Ага. -а. Оружие какое-нибудь интересное. У них оружие, смотрите, было. С какими-то пиками, да? А это кто лежит? Да. Вот это Ваня Грозный? Да. Да ладно. А вот этот? А ангел это кто? А чего у него нож этот сломан ли меч? Где? Вот, видишь, пополам. Пол меча всего. Ребята, напишите в комментариях, кто знает. Такие люди раньше тут были, обалдеть. Сильно-сильно. Женщина какая-то или кто это? Нет, это мужик вроде. Непонятно даже кто такой, да? низу, короче вот сделаны разные тоже придать какие-то люди люди какие-то которые принесли немалый вклад в новгород Надо будет стать почитать историю посмотреть сильный город красивый да ладно ребята не переключаемся смотрим что будет интересного, буду включаться показывать и это у нас нормально. Сейчас трава зеленая, ребят, смотрите. А сейчас уже декабрь месяц. Да. причем уже Почти новый год, 20 число. Да. Так хотелось на рыбалку съездить, но не получилось. Погода подвела. Идем по камням, которым не знаю сколько лет. Походу они как лежали, так и лежат. Вот что значит делают дороги. Не то, что раньше у нас. Что за скварешник такой? Скварешник какая-то птица на живет. Вот такая -то цыркушечка тоже что ли? Да. Красиво, конечно, красиво. Но больно далеко ехать там. ниши зачем чем-то сделаны, для чего, интересно ну, не знаю, хочу, то для подружки вот двери раньше делали, смотрите, ребята вот дверь, так дверь и до сих пор до сих пор функционируют, наверное обалдеть вот такая дверь кованая. Масштаб вообще поражает. Прикоснемся к историка, говорится. Все классно. двор открыт. Разные магнитики. Вот паш магнитики тут всякие продаются. Здравствуйте. Взрослые 150, вчая 100 Это вход, да, платный? Стоимость билета. А тут что у вас птицы, да какие-то? Ага, ясно. белка вот церкушечка такая вот строго в маске. церковь андрея о моя церковь ребята моя церковь андрея лалта 15 век обалдеть взрослые 50 дети 30 блин налички не взяли с собой все бы блин поснимали походили бы Так, смотрите, ребята, какие колокола туда Обалдеть! Интересно, из какого они металла сделаны. Медь, наверное. Медь, потому что зеленый оттенок у Вот это вообще древний походу. Как его отливали, интересно. Форму глину. Запечатлеть себя немножко перед историей. Что мы все-таки попали в Новгород и были. Сми, надо маску деть. У меня есть маску. Да. Надо маску, ребята, одеть обязательно. И заходим, заходим непосредственно в храм. Посмотрим, что. Лет. Лет. Угу. Вот лет, да, уже 1050-х год тысячу лет Ну, это Мочи, по-моему, Да, ребята, немножко там заснял но Снимать было запрещено, там женщина сказала Ну, какие-то кадры я вам показал, Ну, показал Так, что дальше У нас тут какая-то церковь Тут везде церковь, везде Все в церквях Не да, знаю, это что, что это такое тут. Такую, Написано по стороне вход воспрещен. Я, бочка, -то да, да, да, да. Тут какие-то печи, что ли? Что-то делали непонятно. Что это за сооружение, ребят? Напишите да. в комментариях, кто Походу на печи а, какие-то ну, похожи потому, что какие То, что какие-то отверстия там да, да. Ага. Все тоже старинное ага. Ладненько, не переключаемся, ну, идем дальше Оружие делали Скорее ну, всего тут ну, а. О, ру Рубль электронный <laughs> Чего он тут делает, не знаю, конечно, но ну да вот ну да, делали, как вот это с рук мне кажется точно давно вот сделан с каких бревен самое интересное что плесени нет вот это интересно сколько ему лет вот Такое раньше кольцо делали Сейчас мы, ребята, проходим в туннеле каком-то, не знаешь, арка какая-то, да. Вот такая Вот, ребята, церковь еще одна Тут какая-то, видать, икона, что ли, что-то такое Вот еще не отреставрировано Ребята находимся сейчас на мосту Вот такая красота открывается Место кстати можно поставить в жерлички. Надо было нам сюда сходить Вроде лед еще есть тут а. Но сейчас плюс 4 на улице Вот такая красота Там медовуху за 500 рублей продают Обалдеть корабль ночной клуб как мне сказал друг лёня там проходит ночные тусовки новгородцев в общем красота вообще ребята такая классно люди ключики вешают но ну, это свадьбы проходит когда лёнь тут это же свадьбы до да, проходят ты тут невесту замучишься нести через этот мост. Бросишь на полпути. Ничего живем же. Как то Вот такая красота. Но он не плавает вот этот корабль, я так понял. Он на, плаву, на плаву, да? Смотри, кто там Такая девчонка, ребята. Можно с ней даже посидеть, обнять. Такая девочка. Кто-то нос на честно, да? Что-то надо загадать. Загадаю себе премию на Новый год А мы проверим, сбудется или нет Так, куда они пошли? А, ну куда-то вниз Смотровой бинокль, 20 рублей на минуту Отпустим эти, проведём сюда порох Ну и там ничего не увидите, наверное более с моими очками я там точно чему-нибудь. Да, москвич, красивый такой. Можно на удочку ловить, он прям да. сел. И вот. знаешь, что? Тут смотри, видите, экскурсионные смотри, ходят. Смотри, Наверное, на О, параметры. рыбаки, кстати, сидят, да, ребята. Да, да. Надо было сюда ехать на за рыбалку. И как раз в том месте я хотел железо поставить. Вот видите, какая чуйка у рыболова. Знаю, прям. Еще там и не ловил, а уже знаю, где рыба есть. Интересно, поймали они что-то или нет? Ну, конечно, мы туда не пойдем более опасно. опасно сегодня уже видите, друзья, я, я вообще даже не знал а, вот точно. До ну, вот тут ребята шла торговля торговые ряды получается раньше когда там все это еще было тут люди торговали своими товарами ну, даже табличка написана сейчас мы прочитаем что там написано Архитектурно хужественная подсветка аркады гостиного двора связь с поддержке гимнатора Санкт-Петербурга Матвиенко Валентина Ивановны. Вот. вот такая красота Павлианин, расскажи нам, почему столько церквей в одном месте? потому что рядом была Хартбурля ага. вот, склады были, строить из камня разрешалось столько церкви Своды mm -hmm. были деревянные, постоянно горели, их воровали. Вот бояры стали строить церкви. Mm -hmm. И попутам не хранили свое добро, золото. Mm -hmm. Пожарный съезд, да его не полезет. Mm -hmm. Прикольно. Тут, кстати, какой-то камень. Может быть, что-то он значит, да? Mm -hmm. Что это? Торговля mm была, -hmm. И вот все вокруг в одних церквях, ребята Вот Сколько было церквей Какая была культура сильная в России, в Новгороде Все, вот куда ни глянь, везде церкви, церкви, церкви, церкви, церкви. Богатые новгородские люди были, да, у вас? Такая штучка еще тут сделана перед воротами Это сундук раньше, да, такой с деньгами был? типа вот в таких сундуках люди раньше хранили свои деньги это мастерская алешинок тренирует украшения мастерская лешинок смотрите поступкам по ага. великого новгорода ага. каждый имеет свое значение и пожелание а это рюрик нясера устима Uh -huh. российский с него россия пошла герб новгорода два медведя охраняют трон царское место на гербе новгорода смотрите два медведя олицетворяют россию по 10 рублей магнитик медный и мельхиоровый uh -huh. самый красивый Есть магнитик 10, вот такой смотрите Софийский собор – первый православный каменный храм на Руси, самый древний храм на территории России. Ига. С обратной стороны подпись мастера медные магнитики по 300 рублей. Давай. А еще Комплектик можно сделать. Смотрите, вот так герб и и э, и Софийский собор. Ага. Целый комплект будет. А вот эти иконки почему у вас? Это древнерусские украшения По 600 рублей угу. Это птица счастья с женской головой Русское название алконос. Угу. Смотрите, четыре точки Чтобы ни с одной стороны не пришла беда Берег здоровья, хороший подарок матери А это мужская подвеска Смотрите, огненная лисица Добытчик в доме, знак охотника угу. Чтоб добычу ваша Паша, это тебе надо брать по-любому вот это вот орел символ власти на, на ключи. Будете князем. Uh -huh. Интересно. Есть Александр Невский. Печать, есть э, Бесогон. А для женщины лучше взять вот такую вот две птицы, брачная пара, любовь. Uh -huh. Или Фибулу, застежечку на одежду. Смотрите. Вот это брачная да, две птицы, брачная пара, любовь. Хороший подарок к Новому году. А сколько она стоит? 600 рублей. 600 рублей. Ну что, возьмешь меня? Я тебя давай, делаю. Давай. Давайте. Сколько с нас получается? Так, получается 500 и 600. 1100. 100 рублей не будет? Нету. нету. Налички, а к сожалению. Сейчас поищу сдачу. Тяжело мне сейчас наличкой. А это вот эти, как на руку, да, обручи? Это, да, это... Браслеты. Ага. Браслеты. Колокольчики? колокольчики по 600 рублей за и новгородские колокольчики. Лучшие колокольчики. В новгороде три завода отливают колокольчики. Так, сейчас еще так 500 рублей. <сосы> Буратино. Так, смотрим, что у нас тут получилось так 1000 2000 3000 3500 3900 смотрите Спасибо. Спасибо. колокольчики звонка и новгородские смотрите как правильно выбрать колокольчик сейчас посмотрим ну, какие у нас вот они чтобы боёк попадал точно в край колокола. Они звенят очень долго. Это и новгородские колокольчики. По легенде, вечевой колокол разбили и отлили маленькие колокольчики. Это часть вечевого колокола. Будешь жене, чтобы позвонил, чтобы колька тебе в постель пошел. Можно повесить в машине, они нежно зазвенят и будут приятные воспоминания о Новгороде. Ага. Точно. Да, отличный колокольчик. Вот, смотрите. Спасибо. Ага. Все, спасибо большое. Приходите. Да, приходите, покупайте тут. Прямо перед воротами, лавочка. Тут люди, спортсмены, бегают туда. Так, еще одну достопримечательность. Как ее называется? Не знаешь? Какая это? Да. Памятник Александру Невскому. Памятник Александру Невскому. Ушечки. Советским воинам освободителям вечная слава. Ну, танк Т-34, наверное, да? Нет, это не те, Нет? Это далеко не т Да? Напишите, ребята, в комментариях, кто знает, что это за танк, какая модель. А, там же вон табличка стоит. Ну все равно напишите. Танк. Танк, танк, танк. Т-70М. 42-й год, 43-й, принимавший участие в освобождении города Новгорода от немецко-фашистских охватчиков. А сколько? Он, наверное, одноместный, да? Ребра, охлаждение, наверное. Тут, наверное, дым шел. А. Запасная эта Штучка Колесо это Запас. Угу. Да. Вот такой был Пушка самая интересная, маленькая такая пятка, быть, не угу. Там вот, вот такой памятник Сделан воином освободителем советским Тут все фамилии даже есть написано что-то рядовой антаев рядовой арсенев видите сколько народу Турмовая инженерно-саперная бригада, отдельный моторесурсовый пантовый московский батальон, авиационный полк, Аэросанные батальоны, огнеметные танковые батальоны, обалдеть, огнеметы даже были раньше, минометный Краснодарский полк, артиллерийская бригада большая мощности, ушечные артиллерийские полки. Вот такие у нас. 76-я дивизионная пушка образца 1942 года вот такая пушечка обалдеть <плес> <ел> <плес> ну, рыбаки сидят как на ладони видно их Интересно, есть рыба или нет Так, а это у нас вот такой памятник Как ты говоришь? Александр Невский. Александр Невский Да, масштабы, конечно Колоссальные Не знаю, на камеру передается вам это или нет Очень Дырдочки какие-то Памятник. Куда? Куда не сегодня видишь, А вот рыбаки сидят. А за погода, за... подожди. Вот. Есть там рыба, паш, нет? Да? Ну и... минусы, Все. Я на них надел, Не-не-не. просто посмотрю. Не знаю, видно там будет камера или нет? Скай. Разные продукты питания тут продаются. Чешонка. Чебучуня с мясом сотни 50 рублей. Смотрите, что такое. Минкозские вафли, обалдеть Дубинск, Дубинки всякие Куты <клес> с бересты Прикольно Прикольный бизнес, да? С этой бересты цветы делать. Берестаратор. Ребята, по 50 рублей эти ковровки по оптовой цене бычки. Полтинчик, они дороже видят. А что это такое? Буселка в следующий год быка. ему подарить-то. Без этого, да. Это гусь хрустальных а стекло еще. А -а, что потом? А -а -а. Мы уже. Мы уже купили все, что нам надо. Деньги заканчиваются. Так, сейчас куда мы идем? Ребята, вот такой вот такая машина. Как она передвигается, вообще непонятно. Обалдеть. Интересно. Вообще прям пролета нет никакого. Вот такая машина, ребята. В Новгороде есть. Как она ездит, я вообще не понимаю. Может, она как-то поднимается там, нет, не не переключаемся. Вот, вот такие, такая улица в городе, ребята. Домики, дорога. Вот такая, ребята, у нас дела Небольшой обзорчик Погуляли по Новгороду Сейчас мы поедем Так, сейчас мы поедем, ребята На УЗВ и Посмотрим, где выращивают рыбу, форель Так что, кто с Новгорода Заказывайте рыбу Ну и не только с Новгорода Съездим на рыбоводный завод И посмотрим, что там водится Вы не переключайтесь